Привет, друзья, ребята! И вы снова с нами, и мы снова с вами. Оптимус сейчас погоняет, и мы продолжим вот эту серию, как стартовала в предыдущем видео. Будем ездить наши квесты на рекомендованных автомобилях. Давайте немножко улучшим рекламку, посмотрели, вот так бесплатно улучшили немного автомобиль. Что из этого получится, мы сейчас посмотрим. А я напоминаю, что мы продолжаем серию заездов на рекомендованных автомобилях. В общем, э, в принципе, я бы даже сказал, что это не просто серия, а я, я предлагаю запустить челлендж. Э, ребята, у кого есть аккаунты «Hilkin Ransign 2», Пишите, на каких рекомендованных автомобилях вы проехали э, до определенного сундучка. Допустим, мы едем на, вот, на джипе и сейчас проедем 3100 километров. Э, кто тоже там, допустим, на джипе проехал 3100, пишите в комментариях. Супер джип или там просто джип 300, или там мотороллер э, или э, ну, не знаю, на танке кто-то проехал или еще что-нибудь. В общем, пишем. Я предлагаю запустить такой челлендж, и заодно мы увидим, сколько нас и какие у нас результаты. Порадуемся друг за друга и похвастаемся друг перед другом. Вот так вот. А, мы непосредственно сейчас перед вами хвастаемся. Ну, как хвастаемся? Получится ли у нас похвастаться и проехать 3100 километров или не получится, узнают те, кто досмотрит это видео до конца. А, мы вам благодарны за комментарии за пальчики, которые смотрят вверх и, естественно, за каждую подписку, которая появляется у нас на канале. Мы стараемся для вас, вы стараетесь для нас. И не забывайте нажимать на колокольчик после того, как подписались, чтобы не пропустить ни одно новое видео. Вот. А пока я говорил, у нас Оптимус проехал уже 700 метров, даже больше немножко. Немножко больше. Самое главное, не забывать брать Брать канистры, а то у нас закончится топливо, и ничего из этого не получится хорошего. Да. Самое печальное, когда не хватает немножко топлива, или там разбился. Я вот, если честно, ненавижу, когда мы ломаем шею. Очень не люблю так, ну, тяжело переживать. Ух ты, пух ты! Пламя у нас было из трубы! Кто заметил? Кто заметил? Ребята! Ох, еще раз было пламя, что же это за пламя, кто знает, а ну расскажите-ка нам, что это за пламя, и будем вместе знать. Ой, ой, ой, ой, ой, опять чуть не загорелись, и это случайно не технические ли проблемы с нашим автомобилем, пламя появляется, или что-то это другое, ребят, кто знает, напишите нам, пожалуйста, потому что мы еще пока не знаем, что же это за огонек у нас временно появляется, вот, да, как-то страшно. Страшно, страшно, а у нас скоро уже будет полпути к нашему чему-дану, скажу честно. Перед этим было три заезда к чемодану, и я вам скажу, что они были неудачны. Честно сознаюсь, были неудачные. Было такое, что и там 30 метров, в общем, не доехали до чемодана, и сломали шею. Поэтому говорю, что ненавижу, когда мы ломаем шею. Да я думаю, никто не любит ломать шею, потому что это печальненько, а пока мы едем, едем, едем, я вам немножко напомню, что мы играем без накруток, что заработали на то и купили запчасти для автомобилей, поэтому ни дизель, ни супердизель ни еще, ну в общем нет еще ни одной машины, которая у нас полностью на максимальных... На максимальных улучшениях, но в ближайших выпусках, ребята, вы наконец-то скоро... В общем, э, в общем, смотрите новые выпуски, и вы там увидите, там будет сюрприз. Для вас будет сюрприз, э, ну как бы и для нас, и для вас. Вот, а пока-пока-пока, мы медленно, но уверенно приближаемся к нашему Ну, Что уж там будет, посмотрим вместе. Может даже новый рекорд поставим, а может и не поставим, кто-то смотрит, кто-то знает, ха, ха ха ха вот так вот суперски, суперски мы придумали, будем держать интри интригу до последнего, получится ли у нас или не получится, знаем, ребятки, ребятки, и обязательно, я напоминаю, что мы запускаем челлендж, пишем в комментариях, автомобиль и километраж который мы проехали кстати в предыдущем выпуске мы гонялись Димкой Димка привет если ты нас опять смотришь он написал в комментарии что Димка это я, я очень рад что у нас появился подписчик и как, как бы так сказать партнер для ай ай, ай, ай, ай, ай. давай прочей ух ты как бревно могло нам сейчас шею сломать в общем подписчик и э, партнер для игры, Димка, я думаю, мы с тобой еще погоняем неоднократно, а вот кто будет из нас лучший, ну, в принципе, заезд покажет. Да, будем надеяться, что ты нам еще попадешься. Если честно, мы с друзьями пока как-то ну, не гоняем, в основном, в основном на соревнованиях для репутации. Для репутации топливо заканчивается. Нет, нет, нет. Ой, мы уже, если честно, катимся без... Нет, еще пока управляем. Да, да, да, да. Оп! О, ух ты, пух ты! Как было опасно! Как было опасно! Но мы докатились до канистерки до нашей и заправились. Полный бак вперед, друзья! уху Юху! Вверх, вверх, вверх, все выше и выше и выше к новым вершинам на нашем супер кабриолете. Да, так иногда бывает, когда слетает, срывает у нас крышу, и мы летим на кабриолете прямо вверх и вперед навстречу новым приключениям, новым друзьям, новым подписчикам и новым более интересным выпускам, которые обязательно нельзя пропустить. Пока была минутка рекламы, мы чуть не разбились, но наш, наш джип выдержал. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да, не, не, Ух, как было. Вот здесь мы в прошлый раз сломали шею. Доехали 240 метров. Это было печальненько-печальненько. Мы очень сильно расстроились. Пришлось немножко передохнуть. Так хухухухух давай давай давай барабанная дробь барабанная дробь осталось чуть больше ста метров не спеши чтобы не перевернуться привет олень привет олень пока олень остаешься ты на своем оленем месте а мы едем дальше к нашему чуму да ну Ха -ха. так иногда иногда я так понял что лучше отъезжать назад потому что машина у нас еще не супер-пупер но уже супер-купер-дупер. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть! Есть! Ребята, ура! И нам срочно требуется заправка. Давай. Где... Ай-яй-яй, водитель разбился. Ну, ничего. Мы доехали. Смотрим, что в чемодане у нас. супер пупер мы доехали. Ура, лучалки есть. Ребят, подписываемся на наш канал, ставим пальчики вверх, нажимаем на колокольчик и обязательно присоединяемся к нашему челленджу. Всем пока-пока!